Всем привет, дорогие друзья, с вами Блэк ченел и сегодня будем продолжать проходить Ведьмака третьего дикой охота. В прошлой серии мы начали выполнять миссию ведьмы. Ну, сначала ее нашли, конечно, потом начали выполнять миссии. Потому что тут в этой игре надо 20 миссий каких-то других выполнить, чтобы э выполнить одну главную миссию, которую вот это вот найти жену Барона, надо э кому-то пойти к ведьмам, потом еще кому-то пойти надо будет, потом э мне написали, что там еще пойти кому-то надо будет лечь, Ну, по после ведьмы, получается. Ведьму встретили. Она куда-то нас отвела, куда, получается, мы встретили дикую охоту, потом за ними пошли. Вот сейчас будем идти, и мы не догнали ее, там на половину пути только остановились. Открыть и защитили, потому что она боится крыс, походу, вот так вот. Чему боится ее заболеть? И вот сейчас мы будем продолжать. Э -э Путь. Я даже не помню, на э -э чем мы остановились. А, ну я знаю заварите себе чаек, насыпьте чипсов там, попкорна можно, в принципе. И не будем, продолжать интересное прохождение. Да, как раз мы его встретили вроде бы. Угу. Он что-то нам там говорил, там что-то на каком-то непонятном языке, что там типа получается. Он подсказки нам давал, я вспомнил, да, он подсказки давал а используйте, видимо, что найти. связанные с Кельпи лошадью Цири? Лошадью? Она, по-моему, уже сдохла давно, ты чё? Цири уже сколько э, недель нету. А ты хочешь сказать, что... Лошадь я должен найти? Ты чё, серьезно? А, а, чё это красное? А, это, наверное, вот эти вот болотные дебилы. Утопленники, точно-точно. А это чё такое? Морское чудовище напоминает Кейрона. Да? А кто это? это? чудовище. Это мы, в смысле? В смысле, это я? Ты караешь угораешь? А ну-ка, стой. Серьезно? не серьезно, что ли? А это такая психологическая игра? это ведьмак? В смысле? Ты че, угораешь? Я ч, тебя должен убивать, что ли? Я вот не сомневаюсь, кто из вас... Да я тебя, я сейчас у вот тебя убью, ты, ты чё? Ой, -ой, ой это плохо. Убивай его, да. Вс ⁇ я себя убил, и молодец. Я убиваю, короче, тебя. Я сейчас тебя убью, серьезно. Ты чё восстанавливаешься? Эээ, все умирай давай <свист> давай попей попей немножко не бутылочки надо ну, водичку попить давно один попробовал в меня превратиться. но получилось ну, походу ему не понравилось доплеры по натуре очень добрые ну наверное не все а доктор смерть как он добрый разве что то не похоже на него че, он убивал столько людей так что куда мы идем ласточку посмотрели, в чем прикол? Мы в прошлый раз смотрели, в чем прикол? Серьезно. Чего? Не, не фортес. Походу нам не фортит, он говорит. Не фортес, вам и вообще капец. И что это значит? <с> Блин, какая-то хрень происходит. А ну-ка сюда. А, а сюда нельзя? А почему? Окей, грибы, ну грибы это конечно хорошо, но они не нужны. А вот еще какая-то зацепка есть. Собаки. О, собака. Ничего общего а ничего. Обязательно хватать подряд. ё -мо. чуть не убила меня опять. Гераль, в ну почти только да меня просто. чуть не убила, ну тогда. Бляха, ну а что тогда тут еще полезного есть? Давай еще попей водички. Грибы, ну грибы это хорошо, но чем мне это даст? Собака, ну и че прикол вообще этого всего? Бляха, я не знаю. Может надо поплавать? Не, навряд ли. Хм, почему ты ничего не делаешь? Сидишь тут, нифига не делаешь. В воде что-то есть, смотри. В воде что-то есть, смотри такое? Рисунок лошади. Лошадь? Наверное, подсказка для цири. А, ч она под водой? Выше. А, а как я выплыву теперь отсюда? Это и ловушка чата. Ага, теперь я сейчас сдохну, да? Ага, это че то ловушка, походу, была. Типа, чтобы меня убить нафиг. Но не по не получилось вам это сделать. Ага, зато я тебе в тупике. О, что-то еще есть. Еще лошадь, почти такая же. Посмотрим. На ощупь. Не знаю, что ты сделал, но все да? Вот это я молодец. А в чем прикол? Типа я приплыл. И что? И что, я в тупике теперь, что ли? Ну, серьезно. А, нет, не в тупике. Тут есть развилка, ничего себе. А я не знал гриб дождевик ну это фигня какая-то ну поможет конечно для алхимии но они сильно кто ворота О, прикольно на ощупь обыскать помещение вместе с кейрой мэтс хорошо ну хорошо обыщем сейчас прервала этот телепорт ласточка в паутиник. А то что это грибов вообще есть? Одни грибы, грибы. -мо. Попробуем его активировать. Давай попробуем. Кажется, это ласточка. Да ладно, я не знал. Думаешь, это безопасно? Не уверен. Блин, очень Пошли. не уверен. Но для глаз небезопасно безопасно. Я могу, я могу ослепнуть, так если ночью играть. Ужасно тихо. А я плохо. так раз ночью играю. <гас> это босс! Я не пойду туда, ты ч ⁇ А ничего же это босс? Он нас чуть, -чуть убьет, не кажется. Мне нравится, блядь. Шу -шу. Голему, конечно. <гас> <гас> так, давай сохранимся. <гас> а, нельзя! Вот палку Пошел отсюда. <гас> <гас> давай, наступай ну на эту хрень так мы деле приготовить а или нельзя нельзя почему алхимия а нет серьезно ласточку как сделать это рецепты искать серьезно ну -мо, ну чё ты говоришь, а и как его должен убивать самым от ага, ослепляет в радиусе противника. Так он и так слепой, по-моему, нет? Да не, фигня какая-то. Я его так завалю. Так он меня не убивал. А, убил? патла. У меня щит его. как мне с ним воевать-то? Бляха, это же вообще нереально. Это, это. он еще восстанавливается, походу. Наносит урон огнем, допустим. Да ему насрать вообще на все, На огонь, на.. телекинический удар? Это типа. Не, ну это удар. Вообще-то этим. Э Электричеством. А, да? Серьезно? поможет как-то нам не ну мы двоем хотя бы а то я вечно один все это дело ты у ты в смысле я телекинический удар в смысле не нафиг ты, ты вообще не поворотливый говно не ты не убьешь ясно а он тоже толком пофигарит да так ему плевать на ток должен быть. Он же током фигарит. И можно же насрать должно. Ух ты, Ха! Ч, махаешься, да, со мной? А, падло, у меня ещё фигарит. Не, все-таки эликсиры нужны были, реально. Какие-никакие. Мой даже не, не на здоровье. А можно у тебя закупиться эликсирами, а, пожалуйста? А, нельзя, надо было добой этого делать, конечно. Ты падла! Что ты делаешь? Я тебя эликсир... Ой, блин, эликсиром. Я тебя ударил телекиническим ударом. В смысле? Ты что, по... разогнался? Куда? Стоян бы. Разогнался он. А, Не попал. Да он и по походу, серьезно. Да я не спешу. Ты куда? Стояба, бы он сейчас на меня полетит. А можно убежать нельзя. Загородили специально, чтобы я не сбежал. Ну конечно. А голем. А голем-то умный на самом деле. Не попал и походу. Надо, блин, прямо близко, как она, фигарит его. Так, да чё ж ты такой быстрый? Он, короче, активируется на какую-то хрень, да? Он-то тупой, на самом деле. Но он как начнет побежать, то это капец. Он как полетит, вообще не остановишь его. Так, что восстанавливает меня, да? О, смотри, как он разорился. <смех> разорился. В смысле? То есть, р... Ну да. Ну ты чё бегаешь, э, женщин, ты чё Бля, я, по с ним буду частные наверное, Серьезно. Не, ну я пока не умираю, хотя бы. Да, я ему ничего не, не нанес почти, но я его не, уми не умираю хотя бы. А да ч ты, я тебя не ударил еще? Да почему 18-то? Уходи, не не А ты меня не можешь долбануть случайно электричеством? Да стой, подожди ты Ты чё? Я, я за тобой спрячусь, окей? Я не пожалею, не пожалею, убью нафиг всех, но не пожалею себя. и меч не пожалею. Да куда ты полетел, дебил, ты вообще неуклюжий, ты чё? Я медведя убивал, ты почти как он. Неуклюжий говно. Ну и чё? А я тебе вот так вот ха. Да ты чё, я у тебя убежал, падла. У меня фигарит на 10 метров, ты чё? Так нельзя делать, никогда Я тебе ударил Ты чё он не убивает? Ну в смысле? Ему насрать на всё, когда он разорился Вообще Абсолютно, давай его молодец Я сейчас тоже помогу Да, опасно, конечно А почему он на меня сразу идёт? Это же она его этим молниями фигарит. Я его не фигарил почти. Не надо. Я тебе уже на одну колодку убил. Не, по-моему, не нанес ему удар. И чё, не уключи ты говно. Не, меня не надо. Ну, давай, ка ну, давай. Фу, чё ч ты делаешь? Клубничку поешь, молодец. Клубничка должна обосновить ему здоровье. что да то нифига спи ты на какой радиус здесь слышь ну чё 10 километров что ли ради серьезно я убежал от него уже у а меня до сих пор фигарит и все и что ты с ним делаешь а надо ай больно от отстань от меня все мне хана уйди отсюда во меня чуть не убил сука фрукты давай серьезно чуть не убил Ты чё че мне зажал офигеть не ну где он зажмет то это хана мне конечно в любом случае, если меня зажмет еще. Не, ну так, конечно, он вообще не поворотный. А вот это опасно, кстати, тоже. Не меньше, чем э, вот это вот зажимание. да дай мне ударить тебя. Да давай его э, заостанавливать. Ты что, мы будем неделю с ним бороться, если так будешь делать. У меня хана. Ну или нам хана, в принципе, кому как. Я не попал по нему, по-моему. Ух ты что ты творишь? Не надо. А да не надо меня прыгать на меня. Я чё, батут что ли? Да-да-да, разорвись хоть. Ой, это плохо тоже. Иди, иди сюда. Да не, он не пойдет он туп, он не тупой. Но не поворотливый это капец, вы ощущаете, да? Я могу, ну когда он прыгнет, это как хана мне будет, конечно, да. Вот, видишь, какой радиус здесь радиус действия большой. Да, вот это тоже не не прикольно. Но там можно убежать, на самом деле. От этого можно убежать, но это не самый страшный босс, на самом деле. Я видел боссов, которые вообще жесткие. вообще не убить никак нельзя, не получится. Этот более такой, как бы... Бляха. Более как бы средний такой. Не сложный, но неприятный не, не, не такой. Вот это плохо. Это хана. Все, надо убегать. А че, у меня еды нету больше? Вот а, это плохо на самом деле У меня еды больше нету Серьезно? Блях, надо было закупиться едой хотя без Да это все бессмысленно Это все бессмысленно Таковооо огнем может фихарить? ошеломился и чё И сдохнет сейчас? А серьезно? А лох вообще. чё ты? Возьми, возьми. Ну, вот Все, он взял. Не, лох какой-то вообще. Кто лох вообще? Что лох а? вообще. Шо это, что это такое не было не вообще? Я его на изи убил. Не, на степняках зели были, это было интуиции. легче. Не мне это место. Да мне надо закупиться у тебя, ну. А, короче, пошел, правильно не нравится мне тоже не нравится пошел я пошел ты идешь за мной нет ну там оставайся, я сам пойду что ты сделаешь когда наконец найдешь цели что У тебя есть какой-нибудь план встречу ее ничего пожму руку ну что я могу сделать еще а осматривать и руины надо еще а, Все зависит от нее а -а -а -а -а -а -а. а смысле я не туда повернул что, что ли? она, как она нет о, скос, косточка? Какая косточка? Надо активировать. Я активировал. Все нормально. Я быстренько что делаю. Ну и что? Мы на ага. другой стороне Здесь была дикая Да, кстати. Она ушла Значит, сейчас они далеко впереди. Пойдем. Далеко? Они уничтожили стражу чародея. Ну зато препятствий не будет. Они красавчики. Ты да, они молодцы, Ты они препятствий препятствия они уничтожили. Не ну а ч ⁇ А ч ⁇ А ч ⁇ Плохо разве? Препятствия уничтожили. Теперь их надо уничтожить, наверное, да? Это Шара. они? Шараза. Чего? Ничего? Не, я не пойду к ним. Чё? и меня не меня убьют точно они наверное посильнее гулим Займи ими нам нельзя терять твар. времени серьезно идите идите на смерть правильно только они, меня не меч будет ломать чего какой шартовир Иди ты нафиг со своими шартовирами. Забирай своих шартовиров, и вы уходи отсюда. Ну правильно. Только их забери и чё? Что это? это какой-то шартовир. Я не сумею. Слишком далеко. надо. Попробуй вызвать, вызвать надо. Я могу огнем уничтожить, Я не огонь бояться а как это уничтожил? А ну ка если вот так вот. Э! А -а, а, а типа нельзя выходить из этого круга серьезно? А, бляха. А я хотел посмотреть что это такое, я думал их огнем уничтожить можно. Ага, конечно. Фиг, я себя уничтожил. Ну правильно, я же не одет И себе одет, конечно, был хорошо Может быть, еще спасло меня это, но ну, не факт Давай, давай, убивай его Падла Нет, не надо туда и лезть Это плохо очень для тебя будет Давай, давай, нет, надо на одном Только сконцентрируйся На одном, только тебя убьют сейчас А почему я гром не использовал? Полу... Е, получилось наконец-то ура получилось офигенно я чуть не убили только у меня получилось что с тобой ну, со мной плохо не со мной уже плохо я серьезно я с пятого раза ты прошел кстати О, у меня то же самое если не может идти то я потащу если давай не, идти. не бросай меня здесь ее мы я, я сейчас на ее месте тоже так бы сделал Хотел бы я сказать что тут Фух, было весь было. мокрый его спать спотел, на как будто Смотри. на тренировку Надо. сейчас пошел нужно идти бляха, если это vr было прикиньте я бы махал был тот его мечами З заклинания налаживая весь бы мокрый был бы лился бы -пот, под спору подняли со мной с меня блокировали проход серо ну серо не поможет Сера, ну, нет. так что у нас тут есть полезного серы, а типа поджечь можно и все, а, тюбик по-моему был, вот он, бутылка воды по-моему, хорошо. Кстати, можно помедитировать, чтобы Пойдем. не тратить Боже, зря. Да не факт. Чтобы не тратить вот эту еду, надо будет просто помедитировать и все пройдет саму ну, принципе, да, кстати. Но у меня все восстановилось, так то не медитировать не обязательно. Спасибо за помощь, очень. Кстати. Все-таки хорошо, что я пошла. Он ждет. Ну, конечно. Ого. А это он, да? Железный такой весь. Мы его сейчас убивать будем, да? Или чё допустим что ты я моя ничего какой красавчик да, топор слишком полу здорово нет Бляха, а мы его не убьем, наверное. Он слишком жесткий, наверное. Ты упрямый. Дыхлок. Так сам ты дыхлок, упрямый. Я помогу. Отойди. Серьезно. Интересно, насколько тебя хватит. А тебя насколько? Я ящик пойду посмотрю, что у тебя там есть. А, нельзя? Ну, ты падла какая, я пошел домой. Одолеть воина. Не не надо. Я пошел домой. Мне не надо никого не одолевать, Я пошел домой. Сами боюсь там между собой. То ты пазла. Салам алейкум, давай. Так, тут почему? Да, сейчас, конечно, охренел. Ну, окей, давай, хорошо, какие заклинания против него действуют? Технический удар? Ну, Харина его знает. Ну, давай попробуем. А бомбу на тебя кинуть? Как ты на это смотришь? А как ты смотришь на то, чтобы я тебе бомбу кинул, Иди, иди сюда. Уго. Ч ⁇ какой-то слабый босс, нейтральный. Не, ну мы он -то топором не убьет с одного раза, я не знаю. Я это проверять не хочу, на самом деле. Убьет у меня с одного раза топором или нет. Но он, по-моему, слабее немножко голема. Че ты махаешь топором своим? а я. -а -а -а -а -а. Он себе здоровье восстанавливает? Вот он падла. А ну-ка, вот это давай. Спокойно, а, неплохо А, он восстанавливает здоровье, падло. Геральд! чё геральта я не понял. В смысле? А чё ему чё ему сделать? не по-моему, хана. Давай охраны щит хотя бы. Чё такое на самом деле. Ой, что-то мне плохо стало. Давай убей ты его хотя бы. Салам алейкум, давай. Пулемента? Не, пулемента тебе не надо. Тебе еще пулемента не хватало. Тогда точно не убьешь нахрен. Тебе топора хватает, по -моему, то хватает, по-моему, нет? Пулемента, бляха. Да пулемента? В смысле, ты че? А как его убить-то? А в чем прикол? А как его убить, серьезно? Да пулемен-то я сказал. Пулемен-то говнюн-то, я пошли я тебя убивай-то. А тебя убиван-то сейчас буду делать. Делан-то. Ах ты блях, он меня сейчас голову отрубит своим топором. Ты чё? Я все-таки тоже человек. А ч ах. Мы сейчас его убьем, смотри. Ч ты там ха-хамер, хаммер? У меня нет камеры, ты иди нафиг. они Мой помедитировать сейчас. Очень стать я сейчас было, если помедитировать можно было. Да убейся, сам! Падла! Чё, серьёзно? Ага, я понял, салам алейкум. Да. Я понял, хорошо. Я тебя понял. Опять вызывает говняшек своих. а да я не боюсь. У меня что-то эликсир есть. Я тебя убью сейчас. Надо быстрее купить он сейчас восстановится хп себе. Так это реально невозможно, получается. А как его пройти? Он же восстанавливает хп себе. Ты чё угораешь? И они тоже, кстати, восстанавливают. Ты чё? Они сейчас убьют меня. Говно ты. Да в смысле? Как его пройти-то? Ницераль, ты чё, охренел? Чего? Как его убить-то? Он восстанавливает КП себе еще Охренеть. А это возможно пройти, а? Возможно это пройти? Не понимаю. Бляха, ну почему? А как это пройти, серьезно? Не, ну если я напьюсь всяких этих. А -а -а, блин, у меня интосикация будет, если я напью всякой хрени. Эликсировал напьюсь, потом буду умирать от них. Мне даже никакой я... так этот я никто не поможет. Спасибо за помощь, очень, кстати. Все-таки хорошо, что я пошла с тобой. Ты бы без меня не справился, а? Он ждет. Да конечно. Не справился, ничего не смог бы. Герк. А интересно, тебя хватит? Нормально, хватит. Ему пендрисит. А? Да хватит! А меня хватит. А что я ему сделать? Ну сейчас восстановит хп себе опять. Они падают, убивают меня. Да не надо туда идти. Ты ч, Геральт, а? Ты оршь Геральт, Герлин? Геральт сейчас убьет этот надо. Ну короче. Успокойся. Да успокойся, что ты вообще? Ты такой нервный, а? Ну ты нервный такой, а? Успокойся, я сказал тебе. Досекация, кстати, до сих пор есть. Это плохо. Она должна проходить быстрее. Иди, иди сюда. Я, сейчас как... я тебя сейчас как махну, бляха. Нейтраль. Да умирай ты уже, ублюдок. Как его убить-то, в смысле? Он меня сейчас убьет быстрее. Он сейчас голову у меня отрубит, серьезно. Так, надо помедитировать, наверное. Так, огняли, что ты делаешь? Так, наверное, надо щит поставить, а то ему на эти все прибомбасы срать. насрать. Че, убил? Да ладно, у меня щит давай убьем так он умер так, так он умер вы видели а, чего он умер у меня шкала ноль была это что за дичь вообще так окей давай А почему? Да сколько можно? Нет. А это будет долго, надолго? Его можно убить, нет? <звы> Окей, давай, <-ка>, охранный щит. <звы> а да ты храны щит не сломал опять, да? <звы> да пошел ты нахрен, я охранный щит есть. Ну, был хотя бы, как, по крайней мере. Не надо мне ломать экранный чит. Опять, что заново? Ты чё, угораешь? Серьезно? Ты издеваешься надо мной? А, он еще не умирает, кстати. Читер. А ты чё, Водички. Водички надо обязательно. А то уже обезвоживание сейчас будет. Что? Драться а так раз и э, захотелось, походу, очень сильно. А ты умрешь? Нет. Да я умру быстрее, наверное, чему, да? А сколько можно? У тебя столько эффектов наложили, что ты топнешь. Без ударов вообще. А у меня еще выпендривает, типа живучий такой. Так у тебя должны быть силы уже закончиться на эти все щит... А ну-ка, мне это не нравится, что-то. Да, ему насрать вообще. А ты че, серьезно что ли? Как он меня убивает? Я же убегал ее от него. Что за бред? Нет. На. Все, мне хана. Убегаем. Бляха, ну ч ⁇ они такие... Ч ⁇ он такой бессмертный? Я не понимаю. Давай, налаживай ему все и все эти... Ты ч ⁇ Ты ч ⁇ спрятал вроде. Давай убьем его. <смех> что за дичь происходит? Май, да ты чё, Риверта, блин а? да Он на меня идет, потому что он понимает, что у меня здоровья мало А у не до хрена Он этим пользуется, падлым Вот бляха У меня, кстати, один гром, есть. себе хана. Мужик, тебе хана. Или мне. Можно вот тебе бомбочку кинуть, а? Бляха, ну зачем ты в себя кинул? Ну, дурень. Все, у меня хана. Саломамка, ну что ты делаешь? Ну, сейчас себе щит поставить, смотри. Я не хочу умирать, я хочу жить. О, молодец! Похлопаем бабе, я ничего не смог бы сделать. Не надо за меня бояться. Ой, бляха. Она, по-моему, лучше меня играет, серьезно. Она и убила всех. Слюна чудовища. Давайте слюну слюну собирать. А че, у него что-то было? Ни хрена себе. Меч, война, дикая охоты. У нее топор, по-моему, был. Так неужели реально, у нее что-то топор был. Костя, а зачем мне это что надо? Это все не поможет чем-то? Ниущая мясо, мне интересно, как она поможет. Бляха, вроде убил сейчас, и уже мясо появилось. Так, тут сундуки же есть, в смысле нет? Ну тогда. Оливки. Оливки есть. Охренеть. Тут оливки есть. Ну, ладно, я не буду хпхаться. Бляха, как я его долго проходил, вы даже не поймете это. О, нормально. Так долго проходил, что капец. Наверное, час его проходил, серьезно. Или полчаса, пока не убил. Он вообще по-моему. Я думаю, реально, что он бессмертный не убью его никогда. Убил? Да, да тут знаешь, посмотри, сколько всего смотри. должно быть. Э, куда? Эй, и забрал я... еще там. Здесь больше небезопасно. Не задерживайся здесь. Я понял. Не верь никому. А больше всего берегись ведьм с кривоуховых топий. А, да? Вы а туда, это туда, вот она стоит, поставить. Мы последний раз были вместе. Я тебя пережитель. Мы в последний раз были вместе. Не слишком-то много. А мне что-то надо это забрать, там оливки есть еще. Проклятие. Может и хорошо, что он не оставил более определенного послания. Если бы охота сюда ворвалась, они бы тоже нашли эту проекцию они обыскали все будь у них больше времени они бы тут камни на камни не оставили это не отменяет того факта что мы так ничего не узнали не об эльфе не от цели и чё бесполезно мере, вот они это все и мучились друг друга знают и эльф предупредил цири о ведьмах до да? уховых болот чем туда идти надо ну же еще и пойдем что-то скрываешь но я же не говорила. Так это ж ты, ведьма, наверное. Ты знаешь этих ведьм? Наверное, да, она штама сама... видела. Но... Она что, своих коллег не, види... не знает. Старинной рукописи я ее в одной хате нашла. Там написано, что деревенские ведьмы иногда заходят на кривоуховый топе. Именно они поддерживают связь между крестьянами и ведьмами. Вот это да. Ведьмы не терпят пришельцев, зато местным помогают. Именно они остановили мор в велении. Да? А. Мор, колбомор. А я бы назвала это роскознями старых баб, но когда я только приехала в Велин, первые дней 20 мне снились отвратительные кошмары, что-то призывало меня на болото, однажды Ведьмы. Ночью я ввела себя в сон наяву и столкнулась с этим. Я сразу прервала контакт. С тех пор тишина и никаких скверных снов. Ну как хорошо. А как найти этих ведьм? А как? похоже да. Ну я знаю. Ну там можно засосать мед все. Книга велит отыскать часовню на кривоуховых топях, а потом идти по следу сладостей. Каких сладостей? А точно. Кэрморхини не читают детям сказки на ночь. Все нормальные люди знают, что ведьмы живут в пряничном домике на курих ног. Да, да, конечно. Шоколадные. Возьми книгу, почитай. Я, я, я читать не умею. Верю, Хозяйки леса. А, ну я почитаю Ладно, Тогда давай для начала поищем выход. Не, не, не, пока не надо. Не надо. Не, не, не. Я пока тут не собрал. то что не надо. Предыдущий? Что это? Зелье, которое я ему дала. Так, мог... у меня все сломалось старшая кровь это конечно все хорошо но мне надо сундуки обыскать пока что вот смотри сколько рецептов я могу себе тут колдовать что хочу вот тоже хорошая вещь так тут что тут что-то есть до да, мешки сера ну сера не так сильно нужна конечно био склада какого-то малый какой-то рубин рубин неплохо на самом деле легенда о медведях странно сколько столько книжек можно целую серию взять выделить Что чтобы это? их читать Зверие, я ему дала. похоже, похоже ему пригодилось, они он его выпал а, вот чем такой сильный стало понял на на напился всякой хрени, теперь я его убивал два часа ну конечно а чё еще? Ну допустим, тут еще на стене что-то было, да? А, не, не на стене. Таинственный чародей травник. Да. Прикольно. Таинственный чародей травник. А, это все одно и то же? А, чародей травник какие. вот что-то дверь какая-то. Странно, медальон дрожит, но здесь ничего нет. Что с этой стеной? А нам это открыться? О, затем может, кстати. Реально. Прикиньте, нам как-то э, надо схватить. я тоже почувствовала сказать Я слово какой то Абракадабра и он откроется. Че такое, медовн? Глаз не хален. Он рассеивает иллюзии. Сделать а, да? его несложно, так что если хочешь, бери. Может пригодиться. Не сложно, но для меня Кроме сложно. Того, используя его, ты же будешь думать обо мне. Спасибо. Ну окей, буду использовать. Ааа. Снятие иллюзии. Если ты, вы заметили мерцание в воздухе, подойдите поближе нажмите Е, чтобы развеять иллюзию. Хорошо, сейчас нажму. Развей. О, нормально. Я же говорю, тут что-то есть. Просто, да, да, да, почти. Посмотрим, Если бы было идти, камни, у меня не плака, у меня ничего не получилось бы, конечно. Чувствуешь? Слева поток свежего воздуха. Там, наверное, выход. Да, опять иллюзия. Опять иллюзия какая-то, да, говнянская. Какой? магический? Светильник. Эльф обещал его мне в обмен на помощь. И скоро он вряд ли сюда вернется, я попробую найти его сама. еще я один пойду. Если только смогу. Ты поможешь? Я на полото или? Светильник. Какой мне нафиг светильник? Я на полото пошел. Ну ладно, поймем, помогу. Ладно, помогу. А че, Отлично, прикол. тогда пойдем Бляха, я хотел... Здесь мы точно На ощупь выпал. Ну окей, в принципе, у меня лишний опыт. Если этого но задания не... лишний не будет, конечно, но... Здесь Покажи. Вот что-то написали. Ты можешь перевести надпись. Я понял едва ли треть... -то... Выходит бессмыслица. Надо это подумать. вообще хрень какая-то. Никогда не была сильна в высоком стиле старшей речи. Это речь какая-то? такое? Трудно. Я переведу дословно, опуская изощренные внутренние рифмы. Ничего это такое. Переведи, чтобы было понятно. Четверо стражников несли ясное пламя. Все в один ряд. Первый не шел с краю. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песню. Какую? Третий шел рядом со стороны. какие-то 4 Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. Печальную и да? Так стерегли они свою королеву, что уснула под звездами. Ничего себе, че это значит? Да, похоже на загадку. И что мне теперь делать? Ну, попробуем решить эту голову ну, Ладно, попробуем с этим разобраться. Но это сложно. Зажечь огни в правильной последовательности. А, а где они? Их нету. Какие огни? Так посмотрим. Надо понять правильный порядок. хрень еще порядки 4 Четыре одинаковых статуи. Так, посмотрим. Надо понять правильный порядок. А как не это понять? Все они те одинаковые. Ты ч ⁇ Так, посмотрим. Надо понять правильный порядок. Я не, не в курсе, что делать. Одинаковые. Неправильно. Неправильно, значит. Окей, хорошо. Будем знать на будущее, же неправильно мы неправильно позажали получается а -а -а. да а почему я неправильно делаю <свист> Ну киев еще теперь делать а как не поджечь в правильном порядке в смысле короче это фигню на следующий раз ставим Потому что мы это не пройдем, я не я, я не понимаю, надо будет пересмотреть, как, какой порядок. Я просто все подряд не буду зажигать, это бессмысленно. Серьезно. Не, ну можно было, конечно, и пойти на болото сразу, да, можно было так сделать. Пускай сама разбиралась бы, ну а что, ну, уже выбрали, значит, уже другого пути нету, так-то придется в следующей серии с этим разбираться. Ну а пока все. Надеюсь вам видео понравилось, если хотите продолжения, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, подписывайтесь на инстаграм, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить бонусы и новые возможности. Все это есть по ссылке в описании под видео. И всем пока-пока.